Uh, так, 150 тысяч uh, долларов в управление трейдеру. Подробнее на канале. Ну, кстати, тоже темы крутые. Сейчас uh, бизнес-сфера uh, на Ютабе тоже достаточно бодро растет. Давайте почитаем ваши комментарии, что вы пишете мне, мои любимые зрители.